с вами Сергей Бердачук и в этом видео я расскажу сколько денег надо тратить на рекламу, какой процент вашей прибыли реально выгоднее всего будет тратить на рекламу. Статистика, общая статистика показывает, что оптимальное значение это 10-40% от вашей прибыли. Почему так, вы в ходе работы определяетесь не только деньги на привлечение клиента, но очень важно понимать жизненную ценность клиента, то есть, сколько времени ваш клиент приносит деньги вам на протяжении всей, всего общения, всего общения, пока вы с ним взаимодействуете. Это раз. Во-вторых, у вас должен быть план, по которому вы из точки А в точку Б достигаете, чтобы получить этого клиента, чтобы выполнить вашу задачу, чтобы ваш бизнес вырос, надо очень четко снимать показатели. Различные показатели, это валовый доход, прибыль, сколько клиентов, сколько звонков и так далее. Вот представьте вот сейчас я нахожусь в Валенсии и из Севилии мне надо было сюда приехать. Для этого мне надо было знать, сколько, какие у меня показатели. В, это точка А, точка Б, сколько заправится бензина, по ходу движения. Я не вижу конечной точки, но при этом у меня множество-множество поворотов, множество туннелей, множество показателей, которые надо постоянно контролировать. Это вокруг меня машины едут, чтобы не врезаться, чтобы выполнять правила дорожного движения, смотреть, сколько у меня бензина, какая скорость это все те показатели, которые влияют на достижение вашей поставленной цели. То есть достигнете вы точки, конечной точки назначения или нет. Точно так же и в бизнесе. И именно за счет того, что вы вкладываете больше в рекламу и при этом контролируете показатели, у вас будет четко видно, выгодно этого или невыгодно. Именно вот в контроле показателей вся основная вещь, как только вы начинаете их отслеживать, вы сразу начинаете понимать, что влияет, а что не влияет. И действительно, после того, как начинаешь их внедрять, эту технику, начинаешь все больше и больше денег вкладывать в рекламу, потому что по факту, получается, вы привлекаете больше клиентов, больше продаж, больше прибыли. Внедряйте эти технологии и удачных вам продаж кто Это тоже разные мероприятия.